Эти наши запасы на весну. Э, это какая-то часть. Ещё. Я сейчас я улики поставлю и под поставку снизу под поставки поставлю вот эти баночки, налью воду, чтобы отсюда муравьи не смогли вверх подниматься. Вот снизу там арматура забита и она вот так будет выглядеть. арматура будет посередине, отсюда муравьи не смогут подняться. Вот так мы будем сохранять мед на весну для развития пчел, чем на сиропе, на рамках на меде развитие намного быстрее и лучше. Вот так ставим ящик. Наши запасы. У каждого пчеловода должны быть запасы. Чтобы пчела хорошо развивалась. Если не будет запасов, то слабые пчелы будут. Если развитие пчел слабое, то и меда мало будет. Количество пчел собрать не получится. Вот тут на меду развитие пчел идет намного быстрее и лучше. Все у нас здесь не помещается. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять, тысяч, тринадцать, мясо, тринадцать. 13. Сверху сейчас. Ставим русский. ставим тащички и все вот, закрыли Леток у нас леток тоже как видите железка закрыта вот. все бухли. или другие насекомые не заходили а от муравьев эта железка не поможет от муравьев у нас стоит вот Панечки поставил снизу. Сейчас сверху это поставлю. Несколько уликов сверху поставлю. Потом снизу наблю воду. Все, От... Самое главное, чтобы здесь они не касались по бокам. Если по бокам будет касаться, то у нас этот. Оттуда могут муравьи. Муравьи хитрые существа. Они могут оттуда подняться и зайти. Чтобы этого не было, не должно по бокам касаться. И там вода должна быть. Все. Сейчас вот эти еще остались у нас не упакованные вот. там в ящиках еще есть еще в этом ящике есть запасы запасов так что в этом году хватает каждый год вот так оставляем запасы для развития пчел вот наши боевые запасы три рамки ага. три ящика здесь тоже три ящика. И там тоже три ящика. В каждом ящике по 13 рамок с медом. А, в каждой рамке как минимум как минимум килограмм меда. У ну, некоторых полтора есть, некоторых два. Так что пчелы. У пчел есть боевые запасы на весну.